Товарищи, а, а, традиционно считается, что 8 марта это день женщин-работниц, которые будут за свои трудовые права и против профессионализма. Я думаю, что все а, женщины, которые присутствуют здесь, это либо наемные работницы, либо студентки и учащиеся, которые а, будут наемными работницами в будущем. Я тоже буду говорить с позиции наемного, наемной работницы, потому что ну, собственно, я работаю по найму, И мне кажется, что это в значительной степени определяет э, статистику. В моей жизни. И и, и и понятно, что, поскольку все мы наемные работники, мы вынуждены конкурировать на рынке труда, и некоторые группы в этой конкуренции имеют преимущество. Например, многие из нас замечали, что работодатель может предпочитать принять на работу мужчину. Скорее, чем женщину. Принять на работу, скорее, женщину со взрослым ребенком, чем женщину с маленьким ребенком, который может часто болеть, возможно. Либо принять на работу молодого, скорее, чем человека постарше. Но проблема в том, что даже те группы, которые по нашему представлению имеют некоторые дополнительные возможности или привилегии, тоже не защищены в полной мере от эксплуатации, от риска безработицы или от нарушение нарушение свои нарушение условий труда и так далее поэтому конкуренция в среде рабочего класса очень ожесточенная понятно что женщины добились уже в значительной степени ну, если не уравнивание э, на бумаге да, своих прав, то, по крайней мере, некое продвижения к равенству. Но, тем не менее, э, вытеснение женщин э, зачастую в трудовой цели происходит и э, с помощью неправовых механизмов. Э, например, я работаю сама в научном учреждении, и я вижу, как э, зачастую женщины после рождения ребенка э, либо вообще отказываются от научной карьеры, э, либо э, просто теряют несколько лет и э, начинают проигрывать в конкуренции именно за определенные позиции. А потом мы слышим а, утверждение, что женщина, например, не способна к научной работе, способна меньше, чем мужчина. Почему так мало женщин Нобелевских лауреатов а, и так далее и тому подобное. А, хотя на самом деле все люди, которые видят это вблизи, понимают а, в чем здесь дело. Мужчина а, после появления у него семьи редко а, начинает работать меньше. А женщине это сказать нельзя. Она часто вынуждена ну, просто проигрывать а, в этой конкуренции. Я... Я думаю, что единственный способ борьбы с такими формами дискриминации – это совместная борьба против э, эксплуатации вообще, против э, рынка рабочей силы и против капитализма. Потому что э, до тех пор, пока он существует, мы будем вынуждены конкурировать на нем. Э, даже если предположить, что э, дискриминация отдельных групп э, будет каким-то чудесным образом устранена или не чудесным, да, в результате борьбы, все равно э, конкуренция, э, конкуренция рабочих останется и кто-то будет выигрывать, а кто-то будет проигрывать. А вот сам проблема. Я э, знаю, что многие женщины э, очень активно борются на своем рабочем месте и э, на улицах, но, э, как правило, ну, большинство из них да, не включает э, эту борьбу в, в какой-то проект общей эмансипации. По-прежнему мы видим, что в левой антикапиталистической политике большую или даже большую роль да, играют мужчины, нежели женщины. И мне кажется, что это большая проблема. Мы должны стремиться включать свои частные требования в общий проект борьбы за эмансипацию. Спасибо.